Маны, алкоголики, ну мы в этом ориентируемся, ну, просто как рыба в воде. То есть всех мордой в пол, мне под дых сходу. Я в музыкальной школе учился, ебать, да он сейчас сдохнет. ну как я себя заставлю опять не ненавидеть человека, допустим, вот так вот перепуху щелка Деньги на памятник, ну, уже мы не ищем. Кто и чекаете, взагали еще? с собой такой огонь, который уже, ну, в нас не гаснет. Я люблю свой город, типа, ну и хотел бы, чтобы в нем было все круто. Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода. Это мой проект «Время пить чай». Уже целый третий выпуск. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, почему эта программа выходит на русском языке. Все дело в том, что я совсем не против украинской мовы, но так как я приехал в эту страну жить из России, я еще не дуже гарно размовляю украинскую, поэтому мне приходится говорить по-русски, и, соответственно, собеседники мне по-русски отвечают. Опять же, если какой-то там следующий там, или через собеседник будет ну, как бы категорично за то, чтобы отвечать мне по-украински, ничего в этом страшного нет. Понимать я понимаю, читать я могу, вот и даже немножечко уже пописываю. Наш сегодняшний э, гость, Илья, кто-то знает этого человека, кто-то не знает этого человека. Лично я знаком с ним уже порядка шести лет. Вот э, очень интересная личность, с которым всегда хотелось попить чаю, много пообщаться, но так как он все время в каких-то разъездах, раскопках э, и прочих интересных действиях, выловить его было достаточно трудно, но вот он здесь, и соответственно. Пользуясь случаем. Привет, Привет, Илья, будем пить чай и собственно, общаться. Привет. Теж одразу зазначу, перейду на російську, чтобы не было складно, якихось при не было щоб чтобы меня сразу не таврували каким українофобом, украинофобом, который, не знаю, в мову, культуру и так далее. Ну, если ну, что, нас двоих зрадь, ну, таврую уже под это. Привет, да, чай. в чай не разбираюсь, сразу говорю, шоу-плеер, шоу каркаде для меня <laughs> значение. <laughs> да. Личность многогранная, вот. занимаешься ну, с, с, с очень разными вещами, вот, соответственно, готовясь к этой беседе, вот я немножечко поделил на блоки, mm -hmm. ну, чтобы там даже не знал, с чего начать, и поэтому ну, решил, что ну, правильно наверное, будет начать вообще с футбола, а даже не с футбола, а с около футбола. Вот, когда вообще вот в твоей жизни появился он, сколько было тебе лет, угу. почему ты этим загорелся, ну и вообще эта история Слушай, ну, это было лет в 14, там много, много кто в городе наверное, видел то уже видео историческое, когда нас Херсон прогнал в это там меня тоже можно найти в возрасте как раз 14 лет. Не могу, ну мне как бы всю жизнь как бы нравилось что-то такое как бы делать, что за гранью вот домыслов каких-то людей, за гранью там обычного и, и то, где много приключений каких-то, то есть, ну, плюс, знаешь, Принято как считать раньше, там, что около футбольщики, там, вот, да, вот, если брать стереотипы, там неблагополучные семьи, в которых э, вырастают какие-то там асоциальные элементы. Наркоманы. Да, наркоманы, алкоголики, и они вот идут, или там это не сформировавшиеся личности, которым не хватает там стадного какого-то инстинкта. Угу. Вот, ну, вот, вот такие все эти стереотипы, ну, типа, во мне на самом деле. Вот, по жизни там все там лидерские качества какие-то там мужские качества которые далеко не у всех есть из так называемых благополучных семей все это мне дала вот субкультура около футбольная в которую я попал как бы в раннем детстве потому что на моем примере я видел точнее сам лично видел те примеры которые формировали меня это опять же там в спорт я попал исключительно из-за того что как бы парни ну это так принято было то есть у нас грубо говоря свое племя было которое, у которого было свои правила которые ну, ни хрена не были схожие там с общепризнанными то есть из-за этого там вот как мы сверстники или брать там моих одноклассников с которыми вот я сейчас вижу их это там если это девушка, то в лучшем случае она похожа на какую-то торговку рыбой из рынка Колос. Если это парень, то ну, его, как правило, помотала жизнь ну, очень сильно. А, поэтому, ну ничего против торгов, торговцев, любых их не имею. я Дочку пугаю, если бы плохо ученицей, будешь селедкой торговать. Ну видишь, я думаю, ты тоже как бы ничего против не имеешь. Вот, ну как-то так вышло, что попал, у меня ребята со двора там ходили уже на сектор. Ну это все из-за неформальной тусовки, просто это как какая-то градация, возможно, была. Там я в школу ходил, там в семь лет у меня футболка нирваны была. У мамы клянчал, типа yeah, well. ну, То есть все, все пошло из неформальных субкультур, которые меня привели там на фанатский сектор и в 2004 году я попал первый раз на трибуну фанатскую тогда к Корсарам, тогда многие люди там считали, что это вообще какой-то закрытый очень клуб, из-за этого на секторе было человек по 15-20, потому что <связано> никто не приходил туда. Боялись приходить? Да, конечно, боялись приходить, потому что у нас были такие легендарные личности, как Пупс, там, которых, на которых смотреть люди боялись, там, знаешь, <связано> не то, что там подходить. Вот. Ну, попал как-то и меня затянуло. Мне больше всего в этом нравилось то, что ну, как бы есть какие-то там ситуации с тобой возникают, которые у тебя вызывают адреналины, которые могут тебя заставить бояться, и ты как бы сам над собой работаешь, чтобы просто страх тебя не побеждал в эти моменты. Ну, это и тебя формирует, ну и вообще это интересно. Как бы вот я, я человек, не отошедший, сдвижа там до сих пор, как бы. Ну, это ситуация там, на трибуне как хулиганство, ну, как противодействие ментам, либо это. Уже о встрече, драки, да, и то и, то, то, и другое. Все, вообще все. все на свете, все, что связано с собой вот, ну, не знаю, у меня был период, когда я одновременно занимался и ультрой и там да, конкретно ну, организовывали поддержку. И, и граффити я рисовал, и параллельно договаривался о каких-то там мероприятиях с оппонентами и так далее. Ну. То есть, ну, все-все, что в принципе связано с трибуной, ну, я не, не вижу там в этом ничего такого, что, о чем я не могу говорить, потому что всем это и так известно, особенно кто этим интересуется. Ну, вот. ну, всеми все, что связано с трибуной, как бы это, это все хорошо, и оно никуда из моей жизни не делось, и вряд ли денется оно на Ну, смотри, вот этот момент ты попал в Корсары. Mm. Вот, Какое-то время был с ними, yeah. а потом получилось, что ты сделал что-то свое. Ну, да, как тебе сказать. Это не то, что мы там... Э, ну Движение должно было развиваться, э, то есть мы видели какие-то там, с моими единомышленниками моменты, которые нас немного не устраивали или в которые мы провисаем, но как бы вот общая политика, скажем так, общий взгляд на вещи, он не совпадал с нашим взглядом. Ну, и мы решили, что во-первых, это будет полезно для того, что как бы у ребят будет своя. Ну, у ребят своя там контора, да, они развиваются там тем путем, которым мы ближе, который ему больше импонирует. И даже для количественного плана будет еще интереснее создать что-то новое. Потому что, ну, как правило, в устоявшиеся коллективы попасть трудно, а в что-то новое как бы всегда можно найти как бы своего клиента, скажем так. Вот, ребята начали приходить в движ, там Сигма тогда собрал нормально, он почти весь свой район привел, ну и, и так как это были ребята, которые в основном мои одногодки были, да, в Корсарах постарше были. То мы решили, что, ну мы ну, и так на самом деле, вот если там говорить о БГ, оно создалось там в 2011 году, то мы где-то с 2009 в принципе уже были отдельной тусовкой, просто мы никак не могли себе там выбрать название, это было трудно, какие-то варианты рассматривали, которые очень глупо звучали и плюс ну, мы решили, что мы назовемся только тогда, когда мы сами отдельно акцию какую-то от всех проведем, тогда мы можем говорить, что мы там отдельная фирма какая-то. Mm -hmm. Все, что ну, все что типа просто назваться, сделать какой-то там флаг и футболки этого, ну, на наш взгляд, было вообще, ну, не, не то, что недостаточно, это вообще не про нас. То есть мы не хотели таким образом о себе заявлять. Ну, и вот где-то в 2011 году только мы там снова-таки устаканились, уже был такой подтянутый коллектив с людьми, которые уже что-то проходили там, ну, мы на акции-то всякие там ездили. И так и мутились там, от общакового уже имени, вот, вот с девятого, но ну, вот в одиннадцатом мы уже выехали самостоятельно, там на одной из акций, замутили ее, и в принципе тогда уже ну, про нас узнали, себе заявили, и дальше, ну вот так пошло, пошло, пошло, и уже вот в следующем году БГ будет 10 лет. Круто. А чем кардинально отличалась БГЭ? Да не могу сказать что да некоторые там думали что может там там спортом не занимались а тут заниматься стали И там и там занимались спортом просто вот допустим б.г. мы рассматривали варианты лесных встреч у корсаров был больше город им больше такое импонировало как бы акцента за какими-то там за какими-то плановыми там вот ну допустим план мероприятий наметил себе до да, какой-то mm -hmm. месяц или там календарь открыл чемпионата и это ну там такого не было там были акценты на других вещах тоже правильных то вот, например а, а, один из камней претокновений да у нас было регби потому что мы вместе там с одним человеком, не менее легендарным, чем, чем Андрей Пупс, сделали э, регбийную команду, но тогда вот для него регби э, стало главнее, uh -huh. как бы, ну, приоритетней, скажем так. А нам было приоритетно более другие вещи, ну, которые касаемо именно футбольной культуры. Во многом это круто, что так все вышло, потому что сейчас регби живет благодаря вот тем людям, которые тогда Отошли немножко от ну, футбола. Да, нельзя не даже не сказать, отошли, что они а... отошли, они принимали участие там во всех уличных встречах и каких-то этих, и на секторе всегда были. но просто вот они тогда не похерили этот вид спорта. Угу. Я бы его похерил тогда, потому что ну, увлечение. Ну, приоритет было, да, был да приоритет был, футбола. был в около футболе. Да. То есть, ну, отличались, да, так, в принципе, ничего не отличались. Мы гуляли вместе и с районов примерно одних и тех же были, угу. как поэтому. Там прям каких-то кардинальных разногласий не было. А когда еще Балаган у нас появился, да, то вообще как бы он там был один из людей, которые принимали решения, то есть ну, мы предварительно с ним собирались и думали, какие решения надо будет принимать, <laughs> чтобы э, как-то это все было органично, чтобы мы могли, ну, как-то все было интереснее как бы и продуктивнее. Потому что он, его, его мало интересовал именно спорт, его интересовал именно околофутбольная тусовка. Но в БГ больше все-таки спортсменов, конечно, это, да. Спортсменов да, все, все, все выходцы из первых там составов БГ, то достаточно как бы люди, которые сейчас на профессиональном уровне, независимо от того, остались они у нас в коллективе или не остались, но, как бы спорт у них по жизни продолжается. Ой, самый, может быть, интересный или там несколько выездов, хоть, ну можешь отметить вообще вот. вот Слушай, ну выездов было интересный, на самом деле. Думаю, случай какой-то. Можно книгу, наверное, писать даже, потому что столько всего можно. было. Столько всего было. Допустим, если брать выезд, то это новая каховка. Это 2000, по-моему, десятый или девятый год. Нет, это уже БГ было, это 2011 год, наверное, был. Короче, суть в чем? Поехали мы на выезд в Новую Каховку, у нас поехало порядка 70 человек. Такой хороший массовый выезд получился, потому что, опять же, это Херсонская область. На тот момент могли подъехать херсонцы, на тот момент могли подъехать одесситы, uh -huh. а могли и херсонцы, и одесситы, поэтому мы вывозились хорошим составом, ехали мутить конкретно. Вот. Ничего там не было. С оппонентами в плане, но, приехав туда, столкнулись с местными аборигенами, которые прыгали постоянно на наш сектор, кричали что-то нелицеприятное. вот И, собственно говоря, в конце матча возник инцидент, когда футболисты начали драться на футбольном поле, и мы решили, что ну, как, же, как же это мероприятие пройдет без нас. да, Мы выбежали на футбольное поле, начали оказывать Поддержку, поддержку <смех> нашим игрокам. Вот. Закончилось это все вентиловым дракой на секторе и дракой с ментами, их да, мусорами, <смех> их по-другому не назовешь. Вот. Закончилась драка, точнее началась, и для меня ну, там у каждого, кто там принимал участие, куча анекдотических просто историй про этот день, потому что завершился он все в райотделе. Э, каким образом? Э, приняли нас где-то человек пять э, на беговой дорожке. Э, ко мне подходит какой-то мент, говорит, что типа, вот сейчас мы тебя отведем и выпустим. Скажи своим, чтоб угомонились, uh -huh. говорит, потому что там наш начальник сидит и надо ну тебя как-то отвести, ну типа, просто чтобы мы типа работу сделали, ты нам помоги, а мы тебе. Ну меня в наручниках подводят сектору это моя чушь что типа, ну угомонитесь, нас сейчас отпустят, все нормально, а пацаны там прям, бля, отпусти, отпусти. Говорю, хорошо, типа, ну маякнули, все, нас отводят за угол, ну, я такой, знаешь, иду, там, руки за спиной, на ручниках ведут, ведут, ведут, заводят за сектор, думаю, ну, сейчас класс отпустят, все, мне под дых сходу, и, ну, руки у меня за спиной, и меня начинают этими туфелами с острыми носками на каблучке забивать просто, забивать, как не знаю кого, да, и в этот момент там пьяный мэр города, Чайка, сидел и не мог понять вообще, что происходит, но это потом мы узнали, вот нас короче кинули в автозак с местными как раз с кем конфликт возник mm -hmm. они мне там начали сразу там браток ты если что живешь там то там то ты мой родственник mm -hmm. ты случайно сюда попал ну такие понятливые mm -hmm. были Помогли, Ну не помогло это в итоге потому что потом нас везли держали в автозаке под райделом. и и а парни решили, что надо прийти всем и нас как выручать. Бы, выручать. Туда понаехала куча а Грифона еще непонятно кого. Все, что было, наверное, в области Херсонской, свезлось туда. И просто всех э, мордой в пол, вот как вот сейчас кадры, да, э, там всех шокируют в Беларуси, которые, там, ну, не говорю, что прям такие по последствиям, но вот как, именно кадры были такие же. То есть всех мордой в пол внутри, в внутреннем дворике участка и всех методично забивали. Там у очень жесткие травмы были с головой, проблемы потом Сидел я в автозаке и слышу, что как бы ну парни там поскуливают немного, их бьют. И кто-то говорит, а где этот, блядь, в синих спортивных штанах? Говорит, что стойку становился. Я думаю, ну все, блядь, пизда мне, думаю. Ну, короче, я в итоге решил имитировать приступ астмы. И, и я думаю, блядь, ну больно будет, автозак высокий достаточно был. Я выпал просто мордой на асфальт. Де, ну, как бы не подставляя рук mm -hmm. максимально, чтобы чтобы было впечатление, что мне ну, просто настолько ужасно, что... Mm -hmm. И кто-то ебать, да он сейчас сдохнет. Mm -hmm. А я там задыхаюсь, делаю короче, и говорят, блядь, отведите его, он сейчас умрет, типа. меня отвозят, говорят, где твой этот, типа, ингалятор? выпал, типа, на секторе, типа, выпал что у тебя есть, а у меня бабушка тогда карвалолу потребляла. <свят> я говорю карвалола, дай меня, я выпивал этот карвалол и типа мне легче стало, но менты меня не трогали в тот mm -hmm. вечер уже, потому что они подумали, что они очень сильно пережестили, mm -hmm. как бы, ну, по сравнению с многими в принципе, ну как вот, бы, если вот так в обычном понимании, то они пережестили на, на пару статей увольнения и расследования, mm -hmm. ну типа, ну на нынешнее время. Как бы, ну, то, что, то, что тогда, естественно, никто этим не занимался, всем было все равно. Вот. Это одна из историй, в принципе. Ну, отпустили потом и не да, было. нас всех, нас всех было, отпустили да? на следующий день. Э, приняли тогда порядка 60 человек. Естественно, никакие заявления мы там не писали. Ага. И он на нас никаких там, ни штрафов мы не платили, ничего. То есть, вот так, так закончился день, они там потом уже под утро менты нам рассказывали, как как у, ну я говорю, а я стрел, криминальная Россия, я говорю, в Новой Каховке людоед какой-то был, они его там как-то по имени назвали, я говорю, а, что с ним дальше было? Она говорит, умер. Я говорю, а что? Она говорит, там да вели в туалет, упал. Я говорю, понял. Вот. Ну такая вот история про полицию есть. Ну а так акции, слушай, много было акций, Вообще за все это время там одна из самых успешных у херсонцев там все баннера забрали просто по тупости их лидеров, которые добавили меня в закрытую группу ВКонтакте с левой анкеты, а я поставил просто там фотографию на аватарку какого-то штриха с сектора прям вырезал, так себе поставил, и они мне все подобавлялись в друзья, и, и писали про все выезда, ага. встречи, и мы вот на один из таких пришли провести их на выезд и забрали все баннера лицевые. Вот это вот было, наверное, самое такое вот из смекалистых атак. Ну, каждая встреча по-своему особенно, особенно те, что там в Европе происходят. В Европу много катались? Ну да, уже так прилично поездили. Я думаю, что у нас, наверное, ну, одно из наиболее количества драк с европейцами во всей Стране, ну, типа. И вся ваша польза? Да. Да. Тяжелая, все вашу пользу. Да. Тяжелые были, но нашу. Смотри, БГ, ну, не все же знают. Богский э Да. Объясняю это логику. Многие думают, что это как-то связано с заповедником национальным. Опять же, время того, когда мы выбирали себе название. И суть какая была, то есть, ну, мы там интересовались историей, да, там, я ее знал не на том уровне, на котором сейчас, но все же там что-то где-то накапывало, была у нас там всем известна бугагардовская паланка э, казацкая, и вот э, чем она была уникальной, ну, как, не то, что уникальной, чем она была особенной, э, тем, что вокруг она была пограничный, вокруг нее, там, там где там Первомайск и так далее, была территория там трех государств, да, там Османская империя, Польша, mm -hmm. и казаки были, ну, всегда там в авангарде, скажем так, вот, Гард. Вот. И мы решили, что мы тоже так будем называться, в той причине, что ну, мы живем на Буге, город наш, да. Вот. и ну, Слово «гарт» – это чуть другое значение, чем заборы для рыбной ловли использовали. Мы использовали как гард на укрепление, ну, с борьбой его связали. Угу. И так вышло, что на около футбольной арене мы тоже там у нас все соперники рядом. Там, этот период. Мы, мы вообще все, кто рядом, все со всеми с ними, всеми дрались Поэтому угу. мы решили, что мы будем вот, носить такое название. Но чтобы там не затягивать его, то мы просто скорочено, как на печатках этой самой поланки казацкой БГ просто вот так использовали. Ну тогда ты уже интересовался историей? я историю. История, история я давно интересуюсь с момента, как я первый раз попал в дикий сад. Не, я я работал курьером на FedEx. У нас. И в тот момент, короче, Саша Смирнов, вот с которым я сейчас ездил на, на Курганы, mm -hmm. они в тот момент археологической экспедиции отправляли в Америку грунт. Mm -hmm. э, с дикого сада, наверное, или не, не уточнял у него, И я тогда просто ухо приклеил, так что-то послушал, послушал. Это, наверное, год как раз 2009 был. И послушал, мне так интересно стало, что у нас какое-то там еще поселение в центре города есть. Mm -hmm. вот. Ну и вот после этого я как-то... Начал, то туда напросился с ними покопать, то еще что-то, и как-то, ну, так пошло все. Ну, а вот ты недавно, в принципе, еще поступал учиться. Да, я поступил, как вернулся с то поступил учиться. Опять же, причина самая банальная, потому что это льгота, uh -huh. которая позволяла, то есть я не знаю, сейчас действуют эти льготы или нет, но тогда действовали, и я как бы решил свой шанс не упускать, получить, наконец-то, высшее образование, закончить уже, и да, и поступил, вот сейчас доучиваюсь уже. Ну, исторически. Да, довольно... да. И про специальность истории археологии. Вот там в начале беседы ты сказал, то что да у многих стереотип футбольного хулигана это какого-то там... Ну да, да. Стереотип не неблагополучная не семья, семья, в поисках стада, да, неразвитая про... личность. Фен, фен, феномен футбольного хулигана, почему, в, когда начался Майдан, да. первые, кто пошли защищать... Органы местного самоуправления, свои города, это были как раз футбольные хулиганы. Слушай, ну мы же это умеем лучше многих, ну типа вот давай объективно. Вот массовые драки, массовые там, столкновения какие-то, ну мы же в этом ориентируемся, ну просто как рыба в воде. Для нас нет ничего нового, мы не боимся толпы, не боимся там получить с разных сторон одновременно, и это нас ну, на пятки мы из-за этого не дадим. То есть, ну, вот, в Николаеве конкретно, да, вот, ну, ну, у нас. Ну, понятно, что 1 декабря 2013 года в Киеве вышли около футбольщики. Все, ну, кто там местный, а их ну, на минутку немало, немало общаков там было. Все вышли, и вот какое они, они, в принципе, стали катализатором именно вот этих протестных движений. Потому что до этого это было такое вялотекущее, что-то похожее на, на, на годы, там, помаранчевой революции да то есть ну тут кто ну ну да там были еще в киеве конкретно националистические там организации там как унсо там да, ну, такого боевого характера которые уже опытом делились с нами потом уже вот у которых опыт был военный а, ну, конкретно такие движения, но ну, в Николаеве точно ну, круче нас вот конкретно ориентироваться в такой ситуации никто не мог уж точно. Мы это понимали прекрасно, мы понимали, какая на нас ответственность и понимали, что надо защищать людей. Ну, мы за справедливость выступали. Ну, у нас всегда был фанатский сектор проукраинский, то есть если были какие-то Индивиды, которые там где-то в сердцах что-то другое поддерживали, но все равно у нас был проукраинский сектор и всегда там и на день независимости, всегда мы там и флаги наши национальные там вывешивали. То есть ну, во время Майдана у нас не стоял вопрос, кого мы будем поддерживать. Не пытался туда подкупить вас, на свою сторону переманить? Слушай, ну... День деньгами нет, большими. Тогда никто ничего не пытался. И было как. Было, что нам один из уважаемых нами людей привел на сектор Игоря Дятлова. Уже после того, как он говорил, что бандеровцы едут в Николаев. Mm. И, это, и Игорь Дятлов подошел к сектору и говорит, ребята, Давайте там, типа, ну, никто не разделит Николаев, там, все это, ну, все так просмотрели, кто-то крикнул, что ему там, типа, пошел нахуй отсюда, и, и это, и, и все, и как бы это закончилось. Ну, вот это единственный был случай, когда кто-то к нам пытался какие-то линии подбить. Мы вообще очень осторожно от политиков были. Потому что, как ни крути, даже, даже с теми, кто идеологически с нами по пути, мы все равно смотрели на них так с опаской, хоть и общались ну, как, ну, на личном общении. Как бы, потому что ну, политика, деньги, выгода в коллективе, то есть мы это все прекрасно понимали, не дурачки же. Вот, поэтому от политиков мы остерегались, в стороне их держали, то есть ничего у них не просили, чтобы не быть что-то должным им. Вот. Ну так. А потом, ну получается, когда, когда начались военные действия, уже вы пошли в БГ в Азов. Э, да, ну почему так, выбрали Азов? Э, да все просто, там около футбольщиков была вот тьма. Ну типа, на тот момент общались там, с нашими друзьями из Киева которые более руку на пульсе держали, mm -hmm. чем мы, и они говорят, что вот, ну, мы вообще в Донбасс сначала хотели. Mm -hmm. э, ну, потому что в армии, ну, как мы считали с ребятами, что ну, у меня там какого-то боевого опыта ни у кого не было. Мы считали, что ну, в армии мы, возможно, будем балластом каким-то. Вот. Но так как появились какие-то добровольческие формирования, где плюс-минус навык у всех одинаковый, mm -hmm. и, то есть, соответственно, приложат больше усилия к подготовке нашей то Решили идти туда. Думали идти в Донбасс, не нашли каких-то номеров мобилизационных. Вот. А тут нам с Киева кореш позвонил, говорит, что ну так и так. Мы встречались, с, тогда они с Белецким встретились, встречались, впечатление произвел хорошее. Типа давайте, ну мы договорились, мы идем туда, а вы как? Я говорю, у нас будет собрание, я тебе скажу. Ну мы собрались с ребятами, я тогда был после операции. И вообще весь байдан вот, э, с операцией. У меня даже Ленина, когда валили, если кто-то там внимание обратит на фотографиях, то меня, най меня еще найти там надо, то э, у меня рука вот -то в таком положении была, потому что мне вот просто вот так, раз в сторону, вот так, два mm -hmm. в сторону, у меня бы был бы второй рецидив уже, потому что у меня тут анкера стоят железные ну, в mm -hmm. плече. И, но чтоб меня не вычислили менты, так как тогда они не, не на нашу пользу были, я себе в куртку блядь, из ватмана сделал руку. И как бы у меня вот так вот было что-то в пузе, и была еще одна рука. На ватмане булавками там перчатка была одета, вот такое короче. Заморочился немного. Мне там девушка помогла мне с конспирологией. Но рука это естественно неподвижно была постоянно. Ну короче. И вот, ну, я не самый первый пошел, ну типа возов из наших. Первый Балаган пошел, потом Кабан пошел, еще там ребята поехали сразу Шим. Я чуть-чуть позже них, потому что ну реально я, ну, мне еще типа не мог держать ничего там, тяжелее ложки, грубо говоря. Я предлагал, ну, так как у меня там первое образование я повар вообще. Я звонил там, говорю, хотите, я могу подъехать, там сначала на кухне поработать, там ну, все же кормить всех надо, там, типа, а вот, только рука эта, мне ну, говорят, слушай, тут надолго это все, ну, херня про там, две недели и, и границы восстановления. И тут надолго. Чуть-чуть говорит, ну подлечи и приезжай, потому что ты нам здоровый тут нужен, а какой-то там ты ж подведешь первый, если у тебя mm -hmm. будет какая-то проблема со здоровьем. Вот я это понимал, что тут не то, что дело во мне, что мне там себя не жалко, я пойду, а то, что есть еще люди, из-за которых могут быть проблемы, mm -hmm. у которых могут быть из-за меня. Вот, ну, чуть-чуть времени прошло, уже там в конце лета я уже был на базе полка, уже доехали мы, и потом после нас еще ребята приехали наши, и так выше, что уже, да, мы были... Э, весь костяк, в принципе, нашей банды, там, кто принимали решения внутри движения, то они уже были, ну... Мы, мы служили в Азове, Ну, чем понравилось, что там, типа, командование не то, что там кидало на любую амбразуру, да, и как-то плюс-минус думали о личном составе. Поэтому мы пошли туда. Ну, я не жалею, что я туда именно пошел. Типа, ну, классное подразделение. И тот уровень, на котором они сейчас, это вообще, ну, типа, ну, вышка. А встречал ты там уже каких-то своих оппонентов по околу футбола? Конечно, да слушай, у нас был прям вот в чите нашей, был парень с Одессы, с банды Дюка, Серега, то есть, ну, ровнейший. С которым раньше да, его, да, да друг да, другу да, морды? Да, да, он был там много где, и, ну, ровнейший тип. Знаешь, наоборот, было интересно слышать разные истории с двух mm -hmm. сторон, ну, когда ты уже честно говоришь, mm -hmm. ну, прикалываешь всякие там, Моменты, которые не для всех известны. То есть, да и вообще, слушай, ну и во время Майдана мы с всегда были на связи, там, типа, если им что надо было, там они, ну, типа, они предлагали приехать и 7 апреля. Э, Уж ну, у нас тут спонтанно все было этого ага. города. Они там, городка этого сепарского, они там мне звонили, говорили, что вот мы готовы приехать, но уже смысла не было, говорю, всех разогнали второго, э, там, когда там. Мая, да? или. Одесса, да, было. Да, да, 2 мая наши парни ездили туда, я тогда в больнице был в Киеве. Наши парни туда ездили, тоже помогали. Вот. Ну и многими, там еще не на камеру сказано, но многими моментами помогали друг другу. И с Херсоном была связь. Также я искренне радовался, когда у них после нас Ленин упал так же самое, и там списывались с ребятами. Ну, с Херсоном сложнее всегда отношения были. С Одесса это больше такой спортивный интерес был, mm -hmm. да, а с Херсоном прям вот, прям вот ненависть была. Mm -hmm. вот. Но сейчас уже нет это интересно. Да нет, сейчас уже нет. все прошло. Уже... Но, сейчас... а около футбола сейчас он. Не, ну его, его, его почти нет. Его нет. почти нет. Ну, как бы есть он в спортивном таком моменте mm -hmm. соперничество ну, в лесах, да. Как бы, Но ну, я считаю, что это правильно. Пусть как бы, это не самое популярное мнение, да. но я считаю, что это все равно правильно. Потому что ну, страна в такой момент, где мы живем, что хер его знает, но надо будет, возможно, еще, еще повторять. Как бы, ну и градуса ненависти такого нет. Ну как, как я себя заставлю опять ненавидеть человека, допустим? Mm -hmm. ну, никак. Ну типа это лицемерие самоу себе, наверное, будет. Ну, типа, у меня нету причин его ненавидеть ну типа, из-за клубного пристрастия какой то ну ну да, мы можем договориться, подраться, там, проверить, ну что-то там. Ну потом пожить друг друга, ну, да, в руки, да, да, и да. уже... Ну, не такого, так, что кого-то вылавливать, где-то там знать, как, как бы, и такого уже нет. И чем ты занимаешься? Сейчас? Да. Ну, по после войны, как бы, когда Чай ты После войны... деятельность. Слушай, ну как-то хотелось менять все. То есть хотелось как-то менять вокруг себя мир, потому что... Ну, столько всего. Ну вот, вот Майдан во мне разбудил именно самоосознанность как бы, и чувство ответственности за все, что вообще вокруг тебя происходит. Mm -hmm. Я думаю, во многих людях именно эти качества пробудил именно Майдан. И те жертвы там, которые, знаешь, ну, как бы, многие настолько уже до неприличия сносили вот эту всеобщую такую, типа, что вот те жертвы нельзя забыть, что оно ну, вот даже звучит как-то, ну, так, что не хочется так же само повторяться, но по факту ну, для меня это искренне вот те самые вещи, как бы, что да, мы заплатили такую вот жертву кровавую, да, которая нас разбудила, вот, то есть, говоря, те ребята зажгли собой такой огонь, который уже, ну, в нас не гаснет. И мы... Ну, я решил, что да надо что-то менять, чтобы просто так это все было. Или просто захерить все, или продать это все. Ну, типа, uh -huh. Поэтому э, занимались общественной деятельностью. Ну, 15-й год, 16-й год, это там активная борьба там, с сепаратизмом, который тут уже все равно не, тут не добили где-то местами. Э, и плюс, знаешь, такой локдаун был у властей, все, все что-то боялись. И тут кто будет э, сильнее, грубо говоря, тот и будет диктовать но ну, то как будет были бы предприимчивее сепарё они бы диктовали тут как бы ход движения. Власти, в принципе, они себя, если ты помнишь, они часто говорили, это не наше там направление. Все старались отмежеваться от каких-то резких движений, и там, то мы не будем, где там, декоммунизации декоммунизация, -де да ладно, блядь, переименуем там в Вишневую улицу, и пусть такой будет, типа. Даже что тогда у нас там, вот, процесс, я активно лично занимался процессом декоммунизации, потому что, ну, ну, блин, ну, надо было это дожать уже. Там многие, вот сейчас, даже, если брать, сейчас у людей не такие настроения уже на этот счет, типа, мол, что оно изменит нет. Но я тебе скажу, что просто когда у тебя состояние голодного и все, что ты думаешь, это где найти себе пожрать или как заработать, особенно в такой, как в нынешней экономике, ну, естественно, это не будет те вещи, которые тебя будут волновать в первую очередь. Тогда как-то было полегче, и тогда было можно об этом думать. Ну и поэтому, понимая, что отсрачивая этот момент, будет сложнее и сложнее к нему вернуться, мы занимались этим тогда. То есть, да, там мы были в громадских всяких комиссиях, переименовывали улицы, и, и, кстати, единственная улица в память погибшего. Война, да, у нас бойца АТО, это как раз Андрея Балагана, потому что мы ее просто дожали. Мне uh -huh. тогда говорили на комиссиях, а что переименовывать, если там, придут другие, то снова переименовывать надо. Uh -huh. Я тогда говорил, а кого кого вы ждете вообще? Кого-то ждете, может, сразу треба покликать. Вот. Ну, и так мы переименовали улицу, дожали. У нас есть в городе улица Андрея Балагана. Те, кто его знал при жизни, наверное, очень были бы дико удивлены, что человек закончит свою жизнь как бы народным героем Украины на минуточку. Вот. Ну и вот такой, такой род деятельности был. Естественно, параллельно там работая, какие-то подработки, где-то что-то это. Ну, вот, а потом в дальнейшем мы с парнями открыли охранную фирму, так как больше и больше ребят начали возвращаться с АТО, и вот это вот желание находиться там с оружием, возможно, желание какой-то адреналинозависимости. Получается, что война как-то сформировала, дала какой-то опыт, опять же, ну, обращения с оружием. Да, ну и, и ребята видят себя зашкал. уже силовиками да. какими-то, знаешь, ну типа, кто-то пошел в полицию, кто-то ну, не пошел, но вот, то есть мы организовали охранную фирму, сделали общественное формирование, вот, ну и как бы, вот сделали такое силовое крыло. Вот спортзал открыли с ребятами тоже, долгий проект, который мы там, блин, вынашивали и нам все вечно обещали помочь, но никто нам в итоге не помог и мы на общие средства, которые у нас были, скинулись и открыли спортзал. Мы, типа, вот Вообще ну, многие удивляются, типа это очень затратное дело было. Mm -hmm. ну, вот У нас получилось. но ну, Сейчас зал функционирует. Он ну, функционирует на общественных началах. То есть там могут ребята, там атошники, тем, тем более могут прийти, потренироваться всегда. С них никто денег не возьмет. там Зал живет за счет членских взносов. Там, mm -hmm. то есть, ну, вот, выстроили уже систему, у нас как в бы, ней каких-то моментов нет. Потом парни с нашей же структуры занимаются полигоном, стрельбищем, тоже у нас нет в городе коммерческих стрельбищ, э, ну, легальных полностью. Вот сейчас ребята, надеюсь, добьют это дело с нашими друзьями, тоже ветеранами, и как бы тоже завершат, и это будет новый этап. То есть ну, мы стараемся что-то привносить с собой, то есть что-то делать, а не просто ждать от кого-то, от каких-то подачек. Расскажи еще, в 2015 году, да, был Кинбурн Кэп. Да, да. Это же тоже, тоже да, от интересный... вас была инициатива, И... еще концерт э, Брута ну, там был. Ну как, смотри, э, не могу сказать, что прям инициатива от нас. Женя, что лагерь делал до нас. Э, просто мы приехали. Я еще до Майдана увидел, по-моему, да, в 2012 году, по-моему, сделан был. Ну, а охеренная конструкция на берегу Кинбургской косы, которую я обожаю. У меня родня оттуда родом, то есть у меня там подедовая линия, они все как консервы были, находились в Кимбургской коссе. Там mm -hmm. до сих пор по моей фамилии куча людей живет и.. Вот. Кимбурн вот приехали, или... да и первый там Игорь Руляк э, сказал, что типа давай замутим какой-то лагерь, может Игорь тогда занимался уже чем ну там у него были подвязы там, на всякие вот эти сапы, он каяки, да, Игорь, ну, Игорь Севастополя, ну uh -huh. в вот Одессе он в Одессе обитает, вот, и мы Решили замутить лагерь реабилитационный, обратились в обл. администрацию. Нам там, по-моему, ничем ни хера не помогли. Потом начали обращаться по волонтерам, обратились в People Project, обратились к Бирюкову, обратились ещё ну, к разным людям совершенно. Мы кидали кличи и ну, все, все нам помогли там с миру по нитке, собрали что-то. Там не особо и затратно было, что ты понимал, там, ну, концерт э, Михалка, там выходил, ну, мы кому вот когда у нас не хватало денег, мы уже решили, блядь, ну вот не хотим, чтобы прогорело, э, тем более уже афишу дали, все дали. Мы уже обращались там к ребятам просто с концертных агентств, подстрахуйте, но только мы объясняли, что у нас деньги с продажи билетов, они, ну, мы да, там рассчитываемся с них э, за аппаратуру, потому что у ну, них тоже бесплатно нам ее не подгонял. И все остальное мы семьям погибших, типа даем там Игорь, Игоря сослуживцам. Руляка, вот. И, ну, кому говорили сумма они говорили, блять, что, типа, вы за такую сумму с ним, да как вы договорились, типа, ну, наверное, некорректно будет без их разрешения эту сумму оглашать, но uh -huh. там, ну, просто копейки были, и там, ну, поэтому, когда им потом закидывали, мол, типа, что они там с Зеленским сейчас там где-то сфоткались, там, в госпитале, мала, что что понятно, но они и тогда помогали, типа. uh -huh. они тогда реально, ну, я, я не знаю, там, типа, были ли у них вообще концерты за такие деньги еще где-то? Да, замутили концерт. Я дико кайфанул, только не от концерта, потому что не успел. Все приходилось контролировать. Запуск людей, все шло. Ну, ты был тогда, ты видел, все шло не, не, не как по маслу. Я помню, вот, как это, эти колонки разгружаются. Колонки в воке разгводить. Ну, Катя, не мог плеча. Так уронить же можно было. Так и роняли, всякие алташи там, уроняли микрофоны. Воду сейчас так бахнет кого-то током потом на сцене. И дождь, помнишь, пошел? Да, дождь пошел, только концерт на сейчас. Классно получилось. Ну, вышло да, атмосферно, атмосфер вообще, да, да, очень. такого больше не было. У костра, на пляже концерт, четко было. Да, сделали, потом провели два раза еще такой лагерь, уже правда без, ну, у нас не было уже финансирования там, концертов. Да, концертов, это, это реально очень затратно было и очень геморройно, ну и лучше это оставить неповторимым концертом, чем э, ну. сделать хуже на следующий год, знаешь. Вот, тем более, кемпс снеслишь потом, mm -hmm. на следующий год буквально, там уже негде, по сути, это было проводить. Mm -hmm. вот. ну, я себя тогда попробовал в организации концертов, еще помог ребятам, когда они выступали у нас в юности, тоже там прикоснулся к организации концерта. Мне в принципе эта деятельность тоже как бы импонирует, но она геморройная. Ну, что такое получился в итоге представитель <смех> Сергея Михалкова? <смех> ну, ничего представитель. <смех> нет, ну мы общаемся. <смех> ну, сколько они сюда приезжают, все время ты к этому какую-то руку прикладываешь. <смех> да нет, чаще всего нет. Ну, вот только, только когда юность была, и ну, они могут мне обратиться с какой-то помощью, там, да, вот когда у них переносился концерт, э, должен был там в Каприке быть, или <смех> как там клуб назывался? Каприка, да. да. И, не, должен был ВДК, а потом в ОДК там что-то что у них не срослось. Ну короче, там организатор сам, концертное агентство просто дырявое mm -hmm. было. Они не могли организовать, не могли оповестить о том, где будет э, перенос концерта. Mm -hmm. И просто люди до хера кто не знали, куда им идти на этот концерт. У них билет на руках, mm -hmm. он у них э, в ОДК. На сайте написано, что концерт в клубе Йош, а концерт в Каприке. Ну типа из-за этого там вообще mm -hmm. такой несостык был. Ну и типа всегда... Как бы я пытался там, ну, я, грубо говоря, там выполняю на дороге их глаз тут. То есть меня могут попросить сказать, а можешь проверить, что там за клуб вообще? Mm -hmm. Я пошел в и говорю, ну там официанты еще, и бармен выйдут на, на танцпол, и уже можно заканчивать концерт, потому будет зал битком. Yeah, типа вместе, да. Да. Вот. Ну, так. Познакомились с ними в керосине, когда они играли. Вот это интересное интервью, которое вышло у ребят 63.7. А ты познакомился тогда, когда Бруд уже был, да? В ну да. да. Да, как раз вот в Керосине. Нас тогда Зуб еще попросил, ну, мы тогда что-то, должен был быть у нас отпуск. Он говорит, ребята, а нам отпуск не давали, понял, угу. в полку, но ну, он у нас планово должен был быть в апреле. И мы до этого вообще в Николаеве не были, как бы, с лета еще 14-го. И, ну, он написал, говорит, слушай, вот будет такой концерт, угу. хотим вас видеть гостями на этом концерте, мы с отцом, вот вас хотим бесплатно запустить. Вот, потом... Это бесплатно запустить выросло в то, что можете помочь поохранять концерт. Ну, как бы, ну, нам не западло, тем более ты видел, чем занималась охрана на этом концерте. Как бы отрывались похлеще тех, кто в зале был. Вот. Ну, и вот как-то там в закулисье попав, пообщались, познакомились там с некоторыми ребятами и там... Ну, вот так оно все пошло. По истории хотелось бы поговорить. Ну, ты уже говорил, что ты... Тебе интересна история, история этого края, mm -hmm. вот, и чем ты занимаешься, что ты читаешь, что тебя вдохновляет, и вообще чего mm -hmm. ты бы хотел сделать в Николаеве, чтобы показать mm -hmm. людям, mm -hmm. людям, что здесь можно посмотреть. Mm -hmm. Может какие-то музеи, какие-то объекты, было бы интересно. Mm -hmm. здесь вот посмотреть. смотри, смотрел предыдущий выпуск, и ты спрашивал у Лены, куда, куда бы она повела yeah. да, человека, если приезжать Николаев. Ну, я веду всегда на дикий сад в первую очередь. Пусть ну, она даже. Не на, на мосты. Не, не, на мосты. Пусть она даже не самое впечатленное человек, какие-то камни в земле производят. Но а -а -а. Вот, на меня оно лишний раз производит еще одно впечатление. Плюс у нас дико крутые музеи, краезнавческие, судо судостроительные, но реально офигенные экспозиции, классно оформленные. Э -э всегда веду туда. как бы Даже вот хватает искать человека, он знаешь, что у нас в краизнавческом музее, доспехи самурайские есть, настоящие. И, и вот этого достаточно уже, заводить людей. Ну, плюс есть куча всех, всяких мест, которых я же сначала для себя интересовался, что тут было, что тут где есть, что посмотреть. Куча всего есть, просто ну, в порядок надо привести. Возможно, ну, ну, не знаю, я вот только сейчас там примерно там отсекаю, как, как вот этим громадским бюджетом да, корыстоватись. Возможно, буду включаться в какие-то вещи, возможно, еще появится у это если мне будет не лень заниматься проектной историей самой. А что ты рассказываешь, когда ты выйдешь ну, по Николаеву? Вот, э, я могу вполне повезти на Соборную площадь, и для меня там не зашквартов, что она серого цвета, если честно. Ну, типа она, она выглядит явно лучше, чем алтарь Ленину, когда все дороги вели на покладание цветов. То есть могу попутно рассказать, что тут был Майдан, тут мы все паров разогнали, а тут мы Ленина снесли. Это тоже уже история, которая интересна моему кругу общения. Как бы. Вот. ну, В центре можно было, ну у нас везде можно, я в каждом районе могу найти что рассказать, на водопое могу найти что рассказать, Там, где, где угодно. Вот, вот где человек будет, я могу ему рассказать. Что, что, может, когда-то экскурсию буду водить и буду рассказывать, показывать. Ну, хотел спросить, да нет желания экскурсии поводить. Там да, было, я уже там, знаешь, когда там сидишь, допустим, у тебя там нет какой-то работы, да. ты думаешь, так что я могу сейчас сделать? Могу, могу вполне взять экскурсию вывести и не только по городу, и в области, куда угодно. Как Дима Савченко делал недавно для, да, да, для Ультрас. Ну, да, да, можно в таком формате делать. Я, я Николаев, но ну, те, кто ко мне приезжали, там, Николаев из других городов, те знают, что я это делать умею, могу и как бы выходит неплохо. Я, я могу заразить человека любовью к этому городу. То есть поэтому ну много чего рассказать. Ну, есть, тут программа детей не хватит, чтобы я рассказал Николаю. Если брать там да опять же там историю города, там ну, вот я изначально там ну как бы знаешь, мне вот опять же, если брать тему около футбола, люб, история, это все переплетено. У нас на логотипе банды э, скиф, как бы всегда. То есть это ну, для меня это вообще просто величина непостижимая. То есть у меня там все, все там, татуировки, это все там связано с киевским звериным стилем, mm -hmm. э, ну. Я себя так отождествляю, пускай я там не, не, не какой-то некровный не скиф там, да, ну, как понятное дело, я там не говорю, что я там скифского рода. Но конкретно, если брать даже формулировку фразы, там, батьківщина – это земля твоих батьків, и когда на, на этой самой земле стоят батькивские курганы, то, ну, понятное дело, что я буду, буду стараться узнать, кто это, что, кто они были. И узнав, как бы, что это нифига себе воины, которые победили персов которые победили македонцев, и все это было, вот у нас тут было Ольвия, да, рядом, но я не мог, не мог ими не восхищаться, как бы, вот, поэтому, поэтому я, как бы, из-за курганы топлю сейчас, которые, угу. да, мы встряли. Вот, если брать это в какую-то более, там, с историю современников Николаева, то этому ну, Аркаса, естественно, там, да, если брать, то есть, вот, опять же, если там говорить про экскурсию, приезжал ко мне друг недавно, то есть, который тоже, ну, он не, он не историк, но он культурой больше занимается, да, и вот он знает такую личность, я ему говорю, знаешь, что он, как бы, у нас родился, у нас похоронен на кладбище, показал ему место, и как-то вышло так, что, ну, в городе больше и показать. По Аркасу было нечего. Там, ну, я имею в виду монументальности mm -hmm. никакой нет. Кроме Но... кладбища? Кладбище, табличка, которая из дерева и гипса сделана. Ну, как-то и вот. ну, В итоге, после этого, уже там в заведении пьяная Вышня у нас родилась идея сделать ему памятник. Так вышло, что есть там в один из фондов, который сказал, что, блин, ребята, это классная идея, давайте вместе это сделаем. Вот мы с художником все это там, блин, сделали проект, сделали макет, сделали эскиз, там, и потом это все вылилось в то, что уже короче, памятник готов, фонд нашел деньги на это, все удивлялись, что за такую сумму вообще кто-то взялся сделать памятник, mm -hmm. ну, за это этим занимались фанаты Николая Аркаса поэтому за такую сумму мы смогли его сделать. Чуть позже просто будут детали все будут и фонд там как бы даст свой отчет и мы как бы скажем. Я под роликом еще оставлю ссылки скорее всего на твою страницу, потому что на странице Ильи можно увидеть как раз и все темы по Курганам и Ну по-любому ты, ты Знаешь, темы по, по Курганам же. можно сейчас увидеть на всех сайтах. Да, и поэтому я даже ABC, про них да. сейчас здесь не обсуждаю, да, потому да, да, что он много, много показывает все новостные каналы. Как бы просто ссылку на твою страницу в Facebook дам, чтобы люди, ну, да, кто да, не да, знает, я. возможно, там чтобы ну, там читали, смотрели. Вот. вот. Также по Аркасу, ну по памятнику по аркасу, любому, там будет. Памятник будет я ну, тем более Александр Федорович сказал, что следующий год будет годом культуры. Ну как бы опять же там чтобы никто там ничего не подумал uh -huh. ну, деньги на памятнику ну, уже мы не ищем из uh -huh. памятник уже готов на сто процентов да там надо будет сделать еще там стел да какие-то там постамент нам надо будет сделать но памятник уже готов то есть место тоже нашли э, остановились на двух местах вот не было времени заняться этим как бы до выборчего процесса, да, но сейчас вот займемся тем, что пойдем к архитектору, мы рассмотрим те два места, на которых мы остановились, и ну, потому что это все-таки ну, установление памятника. Да, есть проект, есть скульптор, но должен быть и архитектор, mm -hmm. потому что это, ну, никуда без этого. И вот сейчас мы определимся, и будет уже там, будет уже все готово. Но проект вот который ты ведешь в социальных сетях, что это вообще такое? Это, скажем так, такой неформально. Не Короче, суть такая, что хочется просто у публики неформально, и у публики, скажем так, ну, те, кто интересуется историей, они и так все знают, они и так и интересуются, и так uh -huh. находят для себя тематические какие-то ресурсы, книги, не знаю, что угодно. Ну, находят сами. А есть люди, которым надо просто 25-м кадром эту историю показывать uh -huh. и, возможно, проявлять у них какой-то интерес. То есть, в виде футбола, который там будет выглядеть как-то вот цыба там с мешком делают. Uh -huh. То есть, ну... Затрагивая темы городские, да, уличные. Темы, да. <смех> <смех> и я смотрю, там молодежь ходит, у них Грейк на футболках. Я сомневаюсь, что они до этого знали, кто такой адмирал Грейк. Ну, а татуировки же делают. Татуировки делают, да, да, делают, с чем саркасом там есть. Да, да я видел вот этот макет. Да, классный эскиз. Я вот <смех> вечно его хотел бахнуть, но у меня вечно никак <смех> ноги, руки, ничего не дойдет до туда. А, вот. Решили сделать такой проект, хотелось бы сделать платформу в городе, то в... не типичная там библиотека, а вот в таком более неформальном стиле, куда могут люди прийти, где они могут послушать про историю, где можно предоставить площадку для каких-то организаций, которые будут ну, реально как бы на благо украинской культуре э, развивать вот это все, все направление. И вот сделали культ просвет, да, там есть определенные трудности с помещением, нам один человек его предоставил, как бы, ну, ты там был, ты знаешь, что там ну, трудности есть uh -huh. и трудности в том плане даже, чтобы что-то там проводить. Но мы сейчас работаем уже над тем, чтобы появилось это помещение, это платформа, где люди могут приходить слушать тематически интересные лекции или прийти просто как в читальный зал, почитать какие-то тематическую литературу, uh -huh. и где можно проводить также какие-то презентации, где мы сможем, допустим, дать платформу тем организациям, которые также мы считаем ну, дружественные нам и uh -huh. которые несут плюсы украинской культуре вот мы такую платформу готовим сейчас она готовится документационно скоро она будет уже ну я думаю что там в плюс-минус в марте уже будет куда прийти и чего послушать про музыку потому что в самом начале ты рассказал что около футбола ты попал из, из нормальной субкультуры вот значит мы начали не с самого начала да. Как ты попал в неформальную субкультуру? Сначала пацаны со услышал, двора. Да. Парни со двора, которые меня потом подтянули около футбол, mm -hmm. собственно говоря. Ну, я, да, мелкий, там, ходил за старшими. Вот. И в то время, может, не знаю, ну Таня точно помнит, были наклейки такие, 6 штук э, большие. Такой лист наклеек, да, можно было купить в любом канцелярии. Там было вот так шесть больших наклеек. И были наклейки там Нирвана, Продиджи и так далее. И я выменял, короче, на фишек 20, наверное, одну наклейку с Куртом который на ну, наклейке вот так не дали саму херу на которой у него волосами было закрыто лицо. вот И потом э, я выпросил или выменял, не помню, на кассету Nirvana э, концерт, концертник э, там... Длинное название, с моим английским языком, я его даже повторять не буду пытаться. В общем, и мне вообще так зашло, я слушал нирвану, в первом классе ходил в футболке нирвана в школу, жаль, что просто ну, у меня там нет ни фотографий, ничего там, вот. ну а дальше там начал слушать там, разную там музыку уже, ну, рок, рок она прям. Ну, <laughs> да, пан панкуху слушал. Ну тогда что? Там, в там х годах, там Киш мог послушать, да, mm -hmm. там, фанател Дико, там ездил, сам в 13 лет мог уехать из дому в Одессу. Потом у меня батя ехал с работы, забирал оттуда после концерта Киша. Ну, а ты ездил на концерт в Одессу? Конечно, да. Мы поехали с э, Кентами со двора. Это 2003 год был. Еще потом по пути назад мы с батей поехали на ЖД вокзал и встретили там горшка, Князя, всех вообще, всю группу встретили на ЖД вокзале. То есть для меня это ну просто, блядь, как им подошел? Конечно, да. Подошел. Да, потому что в Николаеве на концерте в 2002 году, когда мне было, ну, мало я был, я пришел на концерт, мне так дико страшно было. Просто Правда, это сколько? Ну сколько сейчас давай вот отнимем даже. 2002 год. Ну, лет 13 мне было. Я пошел на концерт Киша в Николаеве, там было порядка 300 человек, зал забит, панки, все бухи, орут, что так -то, толкаются. Я не мог понять, что вообще происходит. Вот. Я перед концертом захожу в, в этот в актовый зал НКИ, там концерт был mm -hmm. на, возле стадиона. И вижу, ну вот так вот горшок идет, типа никто, ни, никого мимо нет, вот он идет, я просто, блядь, засал ему сказать, можно с вами я просто вот так вот перепуху на, нащелкал и убежал куда-то. Там увидел Машу, скрипачку, побежали к ней брать автографы и все. вот, Ну а потом уже, да, там... Потом уже поехал, все-таки через год я ну, так себя, блин, дико там, обвинял себя, что, блядь, мог же, мог же, там чуть ли не до слез, наверное. А потом вот так их встретил через год э, на ЖД вокзале в Одессе, пофоткался, там взял автограф, пообщались, там, ну типа уже, как бы, знаешь, галочку поставил. Mm -hmm. вот. Ну и слушал всегда такую панк-музыку, в принципе, и после Киша уже зарубежная, там Мисвиц, да, опять же благодаря Кишу, там, то, что они в футболках выступали, mm -hmm. это вот, Misfits для меня это топ самая группа, главная. На концерте не был? — Был на концерте, только не, не конкретно состава Misfits, не в Киеве были, в 13 году, по-моему, я на них не поехал. Ну, как раз -то было время около футбола, меня мало интересовала музыка, у меня есть такие периоды, когда я полностью там отдаю там себя другим направлениям, тогда для меня спорт, музыка, ой, спорт около футбол, музыка для меня там на каком-то третьем плане была. Очень жалею, что не поехал на тот концерт, но я, как бы, опять же, Исправился я два года назад, по-моему, да, с моим кентом с Харькова поехали в Вену на концерт Грейвса. То есть это еще круче, чем мы бы поехали тогда на Миссис, потому что Грейвс это вокалист группы Missis, который играет те песни, которые я тогда больше всего любил. Mm -hmm. И он их именно тогда он исполнял в группе, а не Джерри Онли, который в 2013 году пел в Киеве. Вот, и мы попали на концерт. И дико кайфанул мы. Там парни, по-моему, бесплатно даже на концерт попали, если я не ошибаюсь, просто тоже были под угоричительными напитками, не, не все я могу вспомнить. Но мы сфоткались с Майклом, пообщались, сказали, что мы с Украины приехали, он вообще в шоке был там, типа. Ну, короче, галочку себе тоже поставил, и так вышло, что я после войны решил, что я буду заниматься вот просто нахер всеми вещами, которые мне интересны. Что не просто за ними наблюдать там по телевизору, а я вот должен обязательно ими заниматься. То есть спорт, около футбол, история, регби, там, блин, не знаю, там, музыка в том числе. И мне как-то написали кентышу, говорит, там группа какая-то местная ищет басиста. Uh -huh. А я ж, ну, я в музыкальной школе учился на минутку. <гол> да. <гол> я как бы знаю, как это. Я думаю, ну, блядь, напишу, как бы пацанам, говорю, пацаны, не хотите. Они помладше меня. Uh -huh. Ну, типа, кто-то на сектор даже приходил uh -huh. когда-то, ну, типа, явно не ожидали, что я им буду писать, там, типа, uh -huh. что, пацаны, давайте я с вами в группе поиграю. <гол> вот, они пришли, там у нас там встретились, мы в центре. Они пришли, так чуть тушевались немного, вообще не вначале. Я им объяснил, говорю, что ну вот я так, так и так играть умею, давайте, мне интересно. Не знаю, насколько они всерьез это все восприняли потом. Ну, я пошел там на репетиции, учил там их песни. Мы, ну, собственно говоря, до сих пор играем. Но, правда, не сильно часто, не так часто, как этого хотелось бы, но играем. Уехать не хотел это... Вообще не хотел, и не хочу уезжать. И... Хотя, ну, иногда задумываясь, естественно, об этом. Иногда рассматриваю тот вариант, а что если, тут начнется зона боевых действий каких-то. Понятно, что я отсюда точно уезжать не буду, uh -huh. если такое будет. Ну вот, знаешь, парни из Крыма тоже не рассчитывали, что вот у них так сложится. Ну как бы, ну я всегда там пытаюсь что-то распланировать, чтобы для меня ничего меня там в тупик не поставило в какой-то момент. Но я точно там, даже если начнутся там боевые действия тут, что я уже слабо верю, ну, точно уезжать отсюда не буду. Ну, как бы, знаешь, нет смысла уезжать куда-то надолго, ну, точнее, переезжать прям куда-то, если о, ты можешь путешествовать, если ты можешь уехать в другой город, там пожить там год, полгода, ну, типа, и вернуться. Ну, я не вижу смысла там рубить корень, если он есть, ну, типа, зачем? У меня тут там куча общения на, на всех уровнях, на, на любых вопросах, типа вообще не трудно, но типа просто взял, поехал, пожил, там, хочешь, поживи в Европе, там, mm -hmm. если очень. Ну, это естественно нужен ресурс, нужны возможности. Э, ну, то есть но смысла просто нету там переезжать и выезжать. Я люблю свой город, типа, ну и хотел бы, чтобы в нем было все круто. Да, про регби. Ну, опять же, регби э, создали мы с Артемом в 2010 году. Э, просто, опять же, мы посмотрели там около футбольный фильм Клетка. Можешь ссылку на него закинуть внизу там, под, под комментом, это реально крутой фильм, это вам не, не Green Street Hooligans, где там все дрочат на Боуэра, Стоун Айленде или еще на, на Пита там, и плачут в конце, когда его убивают. Это Клетка, это реально крутой фильм про то, как вообще зарождались боевые э, искусства ММА в Польше и у руля этого всего, у чага этого, стояли фанаты футбольные. Вряд ли вы найдете этот фильм с переводом, он, скорее всего, будет на польском. Ну вот мы посмотрели, там Арка играла в регби, потом посмотрели Днепряне, там играли в регби, вот подумали, слушай, ну игра же реально прикольная, ну типа, опять же, это командная игра, что также интересно для нашего хобби, да, скажем. И сделали регбийную команду. Ей в этом году 10 лет уже, опять же, полностью благодаря Артему она до сих пор функционирует и, возможно, благодаря тому, что тогда он поставил акцент на регби, а не на тех вещах, из-за которых образовалась БГ. в принципе. Mm -hmm. Регбийный клуб Корабел, кто хочет, присоединяйтесь. Реально регби, олимпийский вид спорта. У нас есть примеры, когда люди, начиная с нашего аматорского рельбиного клуба, попадали в сборную Украины, звались уже uh -huh. наши ребята, играли за профессиональные команды другие, там и Одеску и, и Нагородние, да, и вот там Петя Кобылянский у нас игрок, выходит из Корабела, который дальше играл в Одессе, сейчас играет уже за рубежом. То есть, ну, это для кого-то это реально стало благодаря Артему, в жизни, да, как бы, и прикольно, что я к этому тоже причастен, потому что мы этот клуб основали. Не знал что принести. Честно я хотел принести книгу, э, но так как я ее не нашел, я yeah. да, принес вот эту вот сумочку, как бы удобная в повседневной жизни и поддерживает нашу рыбийную команду. Мешок делал как раз на платформе Культ Просвета, где, где он занимается футболками. То есть Плюс еще же Экодвиж. Экодвиж, да, обязательно. Ну и она удобная. как бы. Ну, вот, Кому там, мы ее подарим? Ну вопросы, да, опять же, будут вопросы, кто там задаст мне какие-то интересные вопросы. Тебе интересный да, вопрос? Да, пускай. Я просто не знаю, что придумать. Придумаешь какие-то интересные условия? Не, ну, пускай. Будет. Я ее уже интересный вопрос, которого вот здесь не прозвучал, Илье не заезженный, и он сам выберет. Да, и, и, и... подарим такую сумку, и человек будет Возможно, придет на тренировки Корабелла и будет с нами А стикеры тренировки. есть трюкбейные э -э С собой нет, но ну я, потом я к тому моменту да, довожу сумку, <laughs> не повесил. Друзья, если вы помните, в прошлом ролике мы с Леной проводили конкурс на название ее команды. А, Лена выбрала два комментария, два названия команды. Я вывожу их на экран. Победители будут награждены. А я, в свою очередь, хочу объявить новый конкурс. Если вы отгадаете следующего героя, вы получите футболку «Время пить чай». А футболку, кстати, в этот раз получает человек за вот этот комментарий. Интересно, почему тебя называют поганкой? Да, Ну, это, во-первых, ну, если что, там, кто ко мне так обращается, ни в коем случае меня человек этим не обижает. Это кличка, которая... Сначала, да, там, ну скажем так, сначала я на нее работал, потом она уже работала на меня, меня под ней многие знают по хорошим делам и по позывному, который был в зоне боевых действий. Uh -huh. Что-то кличка, пришел uh -huh. в движ, опять же, фанатский, ты сам знаешь, как в таких субкультурах даются навесы, да. Uh -huh. как бы пришел в движ, был маленький, ну, мне прикинь, там 14 лет было, ну, какой был, щупленький подросток. Uh -huh. Бледный ходил, еще вещи там наши какие там кингрушка была с капюшоном, которая там закрывала половину человека, там что в плащ ходил ходил. Потом, в дальнейшем, это там какие-то увлечения язычеством, да, опять же, паган, типа, да. И вот оно как-то так все, ну, так как я маленький был, еще плюс ко всему этому, то уменьшительная эта кличка, как бы делать. Ну, оно так вот, выросла вот так, да, и выросла Ну, типа, ко мне многие очень так обращаются. До сих пор обращаются? Да, конечно. Те, кто особенно близко там меня знают или те, кто давно меня знает, которые уже там да, там сейчас для многих я, там кто-то по фамилии, по имени обращается, есть те, кто вообще по имени, отчества, как бы, ну, как бы это по пути градации, по пути тому, как, как знакомство людей со мной. Mm -hmm. да, может, ну что, так я думаю, мы круто потрещали. Да. Вот. Надеюсь, никого не обидели. Не обидели, да. Вот, спасибо, Ты что, что да, на да, да, агрессора распилковалась, Сподеваясь, ни в да. кровь звук звук не, не через <laughs> А вот вы трохи там… Все, спасибо большое всем. Пока.